Привет всем, друзья! В данном видеоуроке мы научимся создавать эффект 3D. Постараемся сделать урок без лишних движений, так сказать. Итак, приступим. Где-то вот так он у нас будет выпрыгивать. Мы уже видим примерный результат. Создадим дубликат. Пока спрячем один слой. Замечательно. Сегодня используем обравочную маску. Так используем как у меня настройки. Раз два, 3 4 замыкаем созданный прямоугольник мы сначала поместим льва вернемся к слою правой кнопкой мыши и создать образочную маску замечательно мы поместили в вовнутрь вернемся к следующей копии которую мы создали Теперь мы должны избавиться от всего лишнего. Можно удалять не боясь. помощью ластика мы спокойно вырежем все лишнее. Благодаря таким движениям создается эффект присутствия. Несмотря на то, что мы сделали не очень много, но картинка получается очень красивая. Получится так, что лев якобы выпрыгивает из телевизора, удалять можно не боясь. Мы знаем, что у нас есть слой, второй слой внутри телевизора. Так что мы не промахнемся. грубо вот так удаляем далее более детально мы вернемся к его волосинкам. сейчас обратим внимание на лапы мы с ними еще не закончили Желательно удалять таким образом, чтобы не оставалось следов прошлого фона. Якобы и правда он выпрыгивает из телевизора и этот слой будет его основным. Сейчас изменим. Нашу кисть на какую-нибудь более интересную. И создадим эффект волос. Ну, вот так меня более-менее устраивает, Создается якобы неровности, что это его волосы. Стараемся сделать максимально реалистично. Нажав Ctrl-Z, мы вернем сделанное неправильное действие. В случае неаккуратности мы можем не использовать историю. Мы можем нажать Ctrl-Z, Ctrl-Z. Да, пожалуй, этот урок будет очень простой для мастеров, но как основы, я думаю, каждый должен попробовать что-нибудь такое простенькое. Да, сейчас мы более четко все видим, эффект присутствия травы надо убрать, сильно бросается в глаза. Замечательно у нас уже. Выглядит очень симпатично. Якобы лев выпрыгивает. И молодая пара удивлена. Ну, пожалуй, все. Ссылки я оставлю на картинке. Если желаете, вы можете повторить данный видеоурок. Он очень простой. Также он очень эффектный. Всем пока и до встречи.